Сидишь и трясешься. Закончится трансляция. Оооо. Капитально. Ха -ха. Капитально прогрели малышек. Ну, вообще, все-таки согласитесь, было бы забавно, если бы малышки 16-4 выиграв Мираж первый. Второй мираж проиграли. Но мне кажется, вообще это очень очевидно. И было очень глупо пикать два миража одновременно. То есть со стороны сестер. Хотя или со стороны малышка. В общем, я не знаю, зачем они пикнули два миража. Но это девушки. У них своя логика. Я ни в коем случае, конечно, против ничего не имею. Респектулька девчулькам вообще за то, что они играют. А на каких картах они играют, мне все равно. аннигилировала в хламинга И осталось один на один с Аристократкой. У Аристократки, кстати, нет вменяемой информации, где находится ее оппонентка. Ой-ой-ой. А, там решеточка-то есть. Решетка есть, поэтому туда нельзя пройти. А нужно же ее разбивать, и это будет слышно. Ну, Аристократка все-таки застрелила оппонентку. И это 1-0. Долго, долго пыталась. Ну, потому что мало лайфбара было. Устали и напикали. Но напикать, конечно, да. Такое надо прям уметь. Это прям надо стараться, очень сильно стараться, чтобы напикать два миража. Если бы был еще мираж, например, B плюс middle, то можно было бы три миража вообще пикнуть тогда. <laughs> и просто. Best of 3. какие карты? Мираж, мираж, мираж. Ну, глок и дигл. Вы понимаете, да, что Глок и Дигл здесь не имеют практически никаких шансов на победу, да, они есть, но это надо очень сильно постараться проиграть такое для коллектива сестры. О, вот это да, видели, как мясо разлетелось? В хламинго, касочку надо покупать, а то можно очень быстро проиграть в финал, если не приобретать касочку одной пульки. Одной пульки достаточно от аристократки Ну и ожидаемые 2-0 Будут ли девайсы? Так, дигл у истерики Девушка-мент Калаш! Все-таки ранний бай-раунд будет Ну окей, почему нет? Вполне себе хорошая идея сделать ранний бай Он может действительно на что-то повлиять И что-то изменить в перспективе Вопрос, конечно, получится ли Девушка-мент, калаш будет разыгрывать Из ямы Истерика а, Будет находиться на коврах Ну и, конечно, как здесь правильно распорядиться Кто будет отвлекающим маневром Кто будет реальным выходом Как и кто и откуда будет идти этот выход из, и, ну, как бы Изначально в раунде Сейчас узнаем Истерика ну, В спине есть, есть соперница Девушка-мент забирает в хламинго перестрелка на дальней дистанции я бы вот кстати не решился перестреливаться с девушкой-ментом потому что уж больно она хорошо стреляет это очень опасно в итоге она пристрелила только что аристократку и ранний бай-раунд в исполнении одной лишь девушки-мента по сути сработал один калаш который она купила все решил вот такая вот ситуация Воу, сильно. Смотрю, 5 часов 27 минут уже идет трансляция. Мощно, мощно, черт возьми. Мощные девчонки. Самое главное, показывают мощный КСи. Правда, я уже, черт возьми, действительно на последнем издыхании. Но я проведу для вас эту трансляцию. Вы должны знать, кто станет победителем, кто будет сильнейшей девчонкой по версии весеннего турнира 2 на 2 от женского эпицентра. За который, кстати, отдельное спасибо нужно сказать товарищу Кумару. Товарищ Кумар, это у нас сейчас скажу, кто я забыл. Станислав Григорьев. Гри Григорьев, вот Станислав Григорьев, он же Кумар, подогнал девочкам э -э, привилегии за первые три места. И вот две девочки из команды э -э, Fucking Beaches уже свои привилегии наверняка получили. А сейчас кто-то получит на 3 месяца, а кто-то на 5. Но пока у нас 2-2, дорогие мои друзья. Зато, Саня, спать будешь как сурок. А вот, кстати, нет. Я наоборот, когда э, долго провожу трансляцию, да, то есть когда у меня долгий стрим такой, я как бы... Не знаю, адреналина что ли много выплескивается. Я наоборот не могу спать как раз-таки после этого. Я же говорю, я сегодня не выспался. И думал, что... Ну, прям тяжело будет сегодня вечером комментировать, потому что спать захочется. Нет, я уже все разгулялся, я теперь чувствую, часов только в 4 уснул. Вау. Вау, девушка-мент будто бы просто... Как будто бы на аимку пришла пострелять. Ой, не туда прибавил, простите. Три-два в пользу малышка, Истерика, просыпаемся. Мариша, просыпаемся. Сань, не делал ставки на мажор? Нет, не делал. Не следил сейчас как-то... То времени не было следить за событиями. Но это же, чтобы смотреть, как бы... Чтобы делать ставки, нужно смотреть, кто прошел, куда, откуда, с кем играл и так далее. Ну вот, поэтому, учитывая, что я этим не занимался, от ставок решил воздержаться. Хотелось бы, конечно, какие-то ставочки сделать. Но просто боюсь вообще, в принципе, их, их совершать. Потому что они с огромной долей вероятностью будут ошибочными. Я не следил за трансферами игроков. Я не следил за какими-то личными встречами. За тренированностью или нетренированностью каких-то определенных карт. Так что... Не вижу смысла сейчас конкретно что-то ставить. Может когда-нибудь на следующий... Фламинго в Фламинго, простите, минус истерика Ну и зная девушка-мент, конечно, что последняя соперница находится под балконом Хаешку ей туда прилетает на 55% лайфбара Следом дым Тудым-сюдым А она-то уже не там Она-то уже не под балконом Она уже в нычке сидит Скрылась Вот я в этом году решил ничего не делать Но сейчас вообще все странно очень, да? Сори, с ножом. <laughs> Просто с ножом пришло. Здрасте. Минус в Халаминго. Это 4-2. Непонятно, кто тут выиграет. Ну, сейчас еще, учитывая политические... Сами понимаете, да, какие вещи. Сейчас вообще непонятно, кто где, как и кого, и когда будет выигрывать. Я вообще хочу воздержаться сейчас от всех ставок, которые вообще только можно сделать. Пусть все идет своим чередом, и все будет так, как нужно. В Хламинго минус девушка-мент. Истерика. Вот неудачный немножечко выход, но для истерики это шанс наконец-то начать убивать. Потому что, как вы видите, 0 в статистике. Не похоже на орденскую, но все-таки по-прежнему 0 в статистике, к сожалению. 4-3. Не хочу каркать, но сестрички как-то устали, что ли Ну смотри, Юр Может и устали Но камбэк-то какой-то они там пытаются делать Ну как, то есть Они пытаются не отпустить малышек далеко Видишь, 4-3 Но мы, помнишь, да, пророчили 16 О, смотри, а ты говоришь, устали А какой хэдшотич прилетел Господи, да откуда вы беретесь Имбицельские вещи У меня банов на всех хватит Даже можно не переживать же все равно никто не перейдет никогда по этим... По этим... Ну, ссылкам. Это ж каким надо быть идиотом, чтобы зайти на этот сайт. Хламинго. Минус истерика. И это 4-4. Вот оно что, да? Вот оно что. А ты, Юр, говоришь, устали. Смотри, какие. Боевые самочки. Забирают четвертый раунд. Сравниваются. Но, конечно, справедливости ради, наверное, стоит отметить, что... Девочки находятся в сильной стороне Это я про сестер Но раунды берут с трудом То есть каждый раунд нужно За каждый раунд приходится Опа, снайперская винтовка у аристократки Где? Где? Вот она, снайперская винтовка Ну окей, будет с КТ чекать яму Девушка мент О, Слышит под балконом Очевидно, конечно, соперницу Истерика забирает в хламинга. Смотри, успела что-то выстрелить, успела. Только, к сожалению, попасть не смогла. Ну, АВП потеряна, вместе с АВП потеряна очень большая часть экономики. И это страшно на самом деле для сестер, потому что эти деньги можно было бы тянуть на много раундов, а так были они потеряны за один. Полицайки отжала авапу. Ну, можно так сказать, она ее очень быстро выбросила. Типа девушка мед сказала ей Не смей брать АВП с АВП, только я на этом турнире играю Я и Ксения еще играла со скаутом и с АВП А все остальные не играли Поэтому выброси ее Я аристократка такая Ну окей, подруга, выбрасываю 21 хп у аристократки Кстати, хаешка ее догоняет, она погибает Не тем раунд при... Как, в смысле не тем раунд прибавил? Все правильно Стоп, Макс А! Господи, все, все, извините, спасибо большое, да. Я, блин, я же сказал, что малышки выиграли, а раунд прибавил сестрам. Ну, все, чайничек. Вот моя, вот моя, как там в песне-то пелась. Вот моя ручка, а вот носик мой. Короче, все, у чайника уже котелок начал закипать потихонечку. 6-4 в пользу малышек. Она не покупала АВП, экономика не сильно шатнулась. Ну, шатнулась все равно, все-таки справедливости ради. К ней же покупались патроны КВП, а патроны на АВП дорогие. Так что, короче, внимательные стоп Макса Макадами. Респектулечка вам, ребятки. Огромное, огромное спасибо вам. Прям в душу. а Оплеуха от истерики. Кстати, кстати, второй килл, но зато какой. Зато какой жесткий. <смех> Это у меня уже просто культяпки какие-то кривые. Я уже просто хотел... А, ну, на нампаде, на для понимания, 8, цифра 8 у меня отвечает за прибавку очков малышкам. Цифра 7 за прибавку сестренкам. И я хотел нажать на цифру 8, но, короче, мои кривые пальцы нажали на 7. Поэтому специально. Для вас еще раз спать. Опа! Богованные дымочки. Странно это тут посильнее страна, они проигрывают. Ну так они же играют уже второй мираж. Первый-то они проиграли 16-4. Поэтому тут особо ничего удивительного нет. Ну так-то даст 125 баксов, прикинь. Вот так вот. Два раза 125. И это уже флешка целая. Она же экономика строится из всего. Из всего по чуть-чуть. Где-то ты патроны перекупил слишком, слишком сильно. И ГГ. Потом не хватит на М-ку. Или на армор. На второй. Финский смог. Ультра финский смог. 8-4, дорогие мои друзья. Атака выигрывает первую половину досрочно. Да, досрочно. Да, Атака. Слабая сторона малышки. По-прежнему не хотят сдаваться И по-прежнему хотят стать победительницами этого турнира И даже в слабой стороне умудряются еще и выигрывать Вот такая вот респектуль... Респ... Респектульная команда из респектульных девчуль Ну, конечно, ни в коем случае не хочу расстроить или раздосадовать ä, Девочек из команды Sisters. Девочки тоже молодцы, они вообще-то в финал дошли, да, поэтому они по-любому крутая команда Без вопросов Девушка-мент, минус в хламинга аристократка разменивается и с 29 хелспоинтами будет пытаться остановить, можно сказать, арденскую, да, все-таки это же, ну, истерика Артенская, это один и тот же человек, поэтому, я думаю, меня все поймут прекрасно. А, ну, истерика. Короче, как, как буду называть, так буду называть, вы все равно все все знаете. А, выигрывает 9-4. Саша, я часто не покупаю оружие, потом раздаю дропы, когда все без денег. Ну, это хорошо. Ты, с одной стороны, таким становишься банком, да, для своей команды. То есть ты как бы денежку им подкидываешь. Слышал новость в декабре. валь выкатит обнову на CS 1.6. То ли текстуры, то ли графику поменяют немного. Ну и по мелочи будет. Не слышал. Но обязательно после трансляции погуглю, если такое. Очень любопытно. Было бы здорово. Было бы здорово, но вообще, честно сказать Конечно, я бы задал вопрос, а зачем? Зачем? То есть они превратят КС 1.6 в CS Source Подправив текстуры Там все-таки они должны Быть теми, какими есть Ну или если они какие-то там Скайбоксы подправят, например, да, там Хитбоксы моделек, то это другой вопрос Но переделывать самое главное Ничего в этой игре не надо, мы ее любим вот такую Поэтому я антирекорд 0.16 в табе. <laughs> Но зато тиммейты с дропами всегда. Бомба тиктак, тиктак. Аристократка постепенно топ-топ к сайду. 18 и 10 хп. Я не понял, куда сейчас летели пули, когда прицел находился четко на сопернице. Окей, хорошо. 10, дорогие мои друзья. 10-4 Пугающий счет Уберут боксы, больше раскидок будет А, уберут наоборот То есть не будут их делать еще меньше А уберут, ну здорово а, Но, блин, раскидка Это же все-таки вот дым Ну хотя, ну не знаю Ну вот хаешки Они пролетают, конечно, но ну, далеко не везде пролетают Плюс хаешка летит Ограниченное количество времени, как и флешка Да Дальность броска просто. вот Кинуть флешку в CS и бросок флешки в 1.6. Это же два абсолютно разных броска. Дальность я имею в виду. Только хотел сказать, что у нас размены сейчас под ямой, но уже, наверное, нет смысла об этом говорить. 11.4 очень жестко. Так, смена сторон произошла, дорогие мои зрители. Малышки с 11, 11 матчпоинтами переходят в сильную сторону. Карл, это очень неприятный результат для сестер. Можно сказать, что первая половина... Да. Про... Ой, простите, я нечаянный микрофон отключил. Лол! Просто лол, все Я своими кривыми граблями уже даже на кнопки нажимаю на те, на которые вообще нажимать не надо. 11-4 и размены. Размены, после которых 8 хп остается у в Хламинго и 87 у девушки-мента. Дигл в первом раунде рискованно. Юр, а ты только заметил? На первом мираже и на первой пистолетке второго миража был... были диглы тоже. Помнишь, мы же говорили, что в дигле должны патроны закончиться? Это же нормально. Они любят диглы покупать э, в пистолетке. Я тоже частенько, кстати, с диглом играл в пистолетке. Но справедливости ради, я покупал армор и просил дропнуть мне дигл. И просто потом танчил, короче. Я и был и заряженный, и очень ударопрочный был я. И при этом еще и бронебойный был, вот. Дайте мне ссылочки, малышка, поиграю с радостью а, Стоп, Макс, смотри, в описании Есть э, ссылочка, ссылочка на проект Женский эпицентр, там их можешь найти Я тоже уже цеплю Котелок уже не варит Конечно, блин, 5.41 5.41, 5, 5 часов 41 минуту Идет трансляция Так, я прибавил раунд, да Девушка-мент со скаутом На АВП, естественно, хватить не может Во втором раунде, но хватило за скаут На скаут, точнее я уже начинаю даже предлоги не те использовать. Минус от истерики. 13-4. Экономики как не было, так и нет. Ну и пока что не будет. Раз геймгвард обходит, Valve полегче будет обойти. Так, ну, кстати, да. Вот с античитом. Античит бы, да, был бы здорово. Но под любой античит со временем софт выйдет. Под любой, абсолютно. Сань, когда в 1.6 по старинке поиграем на ТФ, паблик за этим поиграем... А не знаю. Не знаю. Ну, наверное, э, на юбилей канала, собственно, как я и планировал. Ну, либо если мне кто-то, как говорится, предложит рекламу какого-нибудь паблик-сервера, я на него забегу, там, поиграю, да. Я уже просто как выжатый лимон. 14-4! Вот. Юсп обычно даю, а кто-то из тиммейт... Ой, у меня два просто кошмарных момента сегодня было. Первый кошмарный момент, но на кошмарный и позитивный, это трояк, который огромный респект трояку, человечище с огромной буквы, э, задонативший мне огромную сумму. Он мне сразу речевой аппарат просто положил на отдых э, такой суммы. И я уже после этого начал троить немножечко, но потом вроде бы собрался, а теперь уже начинаю троить от усталости. Короче, двойной удар я получил сегодня. Саня, передохни. Ну нет, тут уж надо до конца. Как бы то ни было, надо до конца вести. Буду умирать, падать под стол, но комментировать не брошу. Девушка-мент минус аристократка в попадание по, в, в хламинго. Никнейм легкий в хламинго, но при этом, когда вот уже устаешь разговаривать, становится тяжелый никнейм. Вот, вот этот момент в хламинго. Сочетание согласных букв такое себе. Тут недолго осталось. Ну, не факт. Я все-таки не сторонник раньше времени вывода делать. Но отчасти согласен. 36 секунд до конца раунда. В Хламинго. Затащит или нет. Четверть лайфбара. Есть калаш. Аккуратно под дымочками крадется в ямку. 20 секунд до конца раунда. Вот что очень сильно тяготит. А тут э, слишком быстро и жестко придется действовать. Выстрела ну, забайтилась на позицию девушки-мента, по всей видимости. да? И попала под истерику. 15-4. Столько часов комментируешь сам уже в Хламинго. Ну, говорю же, пока не рекорд, но в целом... Да, уже немножко в хламинго Всем привет, Виталя, привет Пулемет Девушка-мент Лизонька Пулеметчица Лизка Ну хорошо, давайте посмотрим М249, вещь Вещь очень больно попадающая Но с нее надо еще все-таки попадать Ну вот, не попало. Ну вот не попало. Есть люди, вот в тайм Factor, например, очень много людей с пулеметов умеют стрелять так, как не умеют многие стрелять с эмок. А, ну вот, не тот момент для девушки мента, когда можно было бы вот пулемет брать, видимо. 15-5, матч по-прежнему. По но сестрички взяли спички. Лиска в ТФ хочет пулемет схватила. А это школа игр с ТФ. Они же все, вот, с ДФ когда поиграют, даже просто на одном сервере Это дурной пример заразителен, что называется, да? Они все начинают фаниться сразу Вот теперь девушка-мент зато с пистолетом Ну, потому что на пулемет выбросила в предыдущем раунде целое состояние А теперь придется, придется Два в одного, девушка-мент, 100 хп в Хламинго и Аристократка такое, мне кажется, никакого морального права даже не имеют проиграть. Одному диглу нельзя проигрывать с, с двумя-то калашами. Но позиция, не сказать, что нечитаемая, да, то есть это позиция в сэндвиче, но... Но... Ну, все, рассекретили позицию. В два калаша-то уж разобрали. Хотя у Аристократки 16 хп осталось. Это прям... В притирочку. 15-6. Камбэк из рил Банан, бананщик, спасибо вам за подписочку на Твиче. Я играл у них. Единственное, что P90 могу купить. Хорошая пушка. Вот P90, кстати, да. Но такая как бы петушок, это все-таки печь скорее вариативная. Жгучая. Жгучая, но... С нее просто замечательно что, самое главное. С нее можно бежать и просто тупо жать на ноге. Выходите, она очень прицельно попадает. И скорострельное, что самое главное Называй банан Хорошо, как скажете, банан Итак, контактик у нас сейчас визуальный Произошел точки А И ямы Отличная хаешка под истерику Которая прям сразу показывает, что там вообще нет никакого армора Даже близко И это прискорбно О, девушка мед подрезает аристократку. И подрезается руками фламинго. Фламинго. Периодически забываю договаривать букву Х. И называю вламинго. <laughs> Но вламинго это уже что-то типа по лицу получить, да? Вот как-то из этой пьесы. Мне заходит лучше МП-5. А мне вот больше, например, всегда заходила Юмп. Вот, с Юмпиком. Как-то он мне вот лучше всегда в руке лежал В плане вот если формилочки брать Пусть уже выиграют монет Сианды Да не переживайте, кто-нибудь сейчас точно выиграет Не бывает так, чтобы матч не закончился чьей-то победой Все равно победитель будет Сейчас дождемся Наслаждайтесь, enjoy, что называется Тем более экономика закончилась, как вы видите, у обороны Поэтому очередной раунд, скорее всего, будет слит Потому что все-таки с диглами... Ну, видно, что сестры не отдадут раунд с диглами. Хоть какой-то актив в чате на Твиче проявляю. И это правильно, банан. И это правильно. Но, если вам будет так веселее, вы можете, например, пойти на YouTube. Там с чатиком пообщаться. Твич это... Твич это Твич, все-таки. У меня он не очень, ак... не очень активен, потому что более активен YouTube. Юмп норм тоже. Юмпа за карту 24 было дал. Везло как дураку ничего, сильно Походу пулемет станет причиной проигрыша Малышек, а вот я, кстати Не сильно бы удивился, если бы Такое произошло, дорогие мои друзья Потому что действительно так часто Бывает, это синдром 15 раунда Когда не удается взять 16 -й. Известно, что за команду Young Professional League Я давно очень о них ничего не слышал Девушка-мент, минус в хламинго И я поздравляю малышек с первым местом в рамках турнира Women's Epicenter Spring Cup 2 на 2. Они становятся победителями, а держав победу со счетом 2-0 над командой Sisters. Сестры, сегодня, увы, только вторые. Но в этом матче, по сути, не было проигравших, потому что каждая команда выиграла. Часть призового фонда Второе место получает э, призовой фонд В виде спонсорских привилегий На Три месяца А за первое место девочки получают на 5 месяцев Поэтому все остались Я думаю довольны